Месяц назад я прочитала книгу, впервые узнала об Анатолии Александровиче и просто почувствовала, что должна быть здесь. И не зря. Я получила действительно очень много ответов на свои вопросы и думаю, еще долго во мне будет раскрываться и распаковываться все это действие. Когда я ехала на ретрит, вообще, когда у меня такая вот была цель, я подумала, что я поеду навстречу с собой. Я хотела познакомиться с собой, раскрыть себя. И за эти волшебные пять дней, с да, которые мы здесь провели, я поняла свое предназначение, истинное предназначение. В моем понимании предназначение все-таки было какое-то ну, профессиональное развитие, там, может быть, сферу деятельности сменить, ну, вот что-то такое, да, то есть как бы получить какое-то направление. Вот. Ну, в чем я, конечно, заблуждался очень сильно, вот. потому что все-таки дало мне это всё-таки развитие, наверное, как гармоничной личности да, в итоге. То есть это и духовное развитие, и развитие отношений. То есть, ну и, соответственно, мне дали, ну, то есть, как бы, зачем я приехал немножко, ну, маленький, скажем так, толчок вот в, ну, не маленький, а большой толчок в профессиональном развитии. Даже, наверное, лучше сказать, отойти от него и пойти немножко в другом направлении, разбавить, скажем так, свою основную деятельность. Мы делаем те же самые действия и хотим, чтобы получился другой результат. А по жизни не получается другого результата, потому что ну, действия надо менять, чтобы прийти к другому результату. И вот когда ты уже понимаешь, что уже не можешь так жить, как, как, живешь, да, как бы это, ты понимаешь, что можно брать помощь мира, например, да, чтобы как-то это изменить, потому, потому что нужно для этого силы, нужно, чтобы кто-то, может быть, направил. И вот, и вот я приехала с той целью, чтобы понять, как мне улучшить свою жизнь, вот, как не использовать те внутренние энергии, которые требует выхода, и это применить в своей жизни для того, чтобы сделать другие действия и получить другой результат, и стать более счастливой. Хотелось определиться, хотелось определить путь движения в дальнейшем, ну, в ближайшем будущем. Хочется заниматься всем, но все-таки не хочется распыляться, а целенаправленно уже достигать ну, не в плане там, материальном, да, а к чему-то так вот подходить и осознанно. Больше, наверное, вот, чтобы осознать, понять свою суть и свое направление. Какой-то этап очередной закрылся в жизни, и хотелось получить такую от мастера вектор, наверное, следующего пути, продолжение своего пути. Вот и попыть в пространстве таких масштабных людей, как здесь. Ехала я только для того, чтобы определить, какой мне деятельность заниматься, потому что я сейчас была на распутье, именно ну, вот работы, профессиональный план. А получила я ну, в миллион раз больше. Я получила ответы на многие вопросы, и я могла бы жить жизнь прожить, допустим, на 10%, а теперь у меня появился хотя бы шанс, дальше от меня зависит, но хотя бы шанс прожить ее на 100%. Вот так, наверное. Уже прошла курсы в Академии, и гармоничное развитие личности, и преподаватель, и консультант. Но я чувствовала, что мне нужно, во-первых, живое общение и с мастером, и с людьми. И с людьми, которые приедут, это совсем другое действие. И в этом месте это совсем другое действие. И я знала, что мне нужен как толчок, как квантовый, может быть, ну, небольшой, может быть, и большой. Я чувствовала, что я много получила, но просто еще сознание идут еще конечно и они будут еще идти я получила здесь много очень и Антон Александрович просто волшебник это проживание истории каждого жизненной истории это было невероятно точки боли точки радости то есть мы разобрали основные моменты которые вот в жизни волнуют всех и через проживание каждого мы раскрыли свое истинное предназначение свою истинную миссию поэтому это было Волшебно. Я получила все ответы на свои вопросы. Я теперь знаю, как поменять свои действия, как улучшить свой результат и как стать счастливой, здоровой. Мне 61 год, и я думаю, хватит жить во лжи самой себе, что что-то кто-то за меня поменяет, что нужно самой все поменять и жить радостно, счастливо и с любовью. И научить этому своих детей и внуков. Прежнее уже не быть, это как жизнь, когда делится на до и после. В мыслях, в ощущениях этого мира и в понимании его. Самое главное быть честным с самим собой, не обманывать себя, не обманывать свою душу. Вот, и развивать вот именно вот эту часть, чтобы чувствовать, да, что ты на самом деле хочешь в итоге. Да, к чему, ну, это тебе на самом деле поможет двигаться в каком-то направлении и слушать себя, слушать и слышать себя. Конечно, это просто непередаваемый процесс, когда ты получаешь такой бесценный уникальный опыт от такого количества людей. Вот это бесценно, я считаю. Каждый рассказывал свою историю, и мы проживали ее как свою и получается мы за счет этого очень сильно обогатились наверное на лет, на, не, на лет 20 на жизни 20 <сёк> вперед поэтому это очень такой ценный опыт в плане проживания осознания и ты уже точно не повторишь таких ошибок и будешь как-то более проницательным. Я все-таки получила даже ответ на свой прямой вопрос, чем мне заниматься. У меня были некоторые способности, которые я серьезнее воспринимала к писательству. Я думала, что может быть, когда-то после 50 лет, когда я стану умудренно зарелой зрелой женщиной, я начну делиться с миром чем-то. А на самом деле все гораздо проще, радостнее и приятнее. Уже надо сейчас начинать. И не надо мне зрелости ждать, я буду сейчас давать информацию той аудитории, которая мне соответствует. Я буду расти, а аудитория будет расти со мной. Это первый момент. Второй момент, это я поняла, что я раньше жила исключительно своими интересами. Желание квартиры, денег, удовольствий, безопасности. Вот. И насколько это узкая маленькая коробочка, в которой ты живешь, И как можно жить по-другому. И мир, чем ты больше отдаешь, тем ты больше получаешь. Это, ну, я не могу в словах пока еще выразить, но это просто было невероятно для меня открытие. И третье, очень тоже классное открытие, это э, транслировать в мир радость. А вот, то есть э, война не война. Кажется, когда война и тяжелое событие, стыдно радоваться пир на костях. А это единственный ответ, который вот на данный момент я могу дать. Вот, это не увеличивать э, вибрации горя, страдания, а наоборот, в это послать, послать, что я могу, ну, делать то, что я могу. Вот так, наверное. То есть мы с мастером наметили какие-то направления в жизни дальше, то есть дальнейшего пути. Ну, будем реализовывать. Методика просто уникальная. Лучшего я ничего не видела, потому что я не на первом событии. Вот. И постепенно начинала понимать, что вот выход, он есть с первого события. Вот на втором я его закрепила, а на третьем уже готова лететь в другое, уже другую жизнь. Я уже на третьем ретрите за два года. Я могу сказать, что это каждый раз какая-то новая глубина, какую-то новую грань я в себе открываю. И то, что мы проживаем в, вместе друг с другом, с другими участниками, это очень обогащает мой личный опыт. Удивила... Такая сплоченность общая, как семья, как целая. Я думаю, что вместе мы сила. И за счет этого вот эта распаковка, она идет более глобальней. Я тоже надеюсь, что я сделаю еще очень много для, для Пермского края. потому что масштаб у меня большой. Вот И думаю, что сделают для своей семьи. Ну и в том числе благодарность Анатолию Александровичу, что вместе мы что-то большое делаем. Меня это очень радует. И еще место сила. Красивое место. Действительно, вот эти энергии, они нам очень помогали. То есть вот эти вот озера, волшебное озеро, невероятная природа вокруг. Все вместе как будто вот просто звучало в унисон вместе с нами. И поэтому я думаю, что каждый для себя вынес отсюда очень важную миссию, свою именно истинную предназначение, то, чем он может помочь этому миру.